Регистрированная точка входа, это все, что для тебя нужно. Но это пребывание заканчивается здесь. Прошло много дней, когда увидел последний раз, гласирующий на грани ярости. Он сказал мне, сколько я должен. На что я ответил, ничего. Он спросил, какова цена, но уже знал ответ. Поэтому я спросил его, что с твоим доверием, что с твоим любовью, что с твоим страхом, а он уже ушел.